Всем привет! Меня зовут Лариса Архипенко и я хочу показать распаковку своего заказа по каталогу номер 15. Ну вот заказы Faberlic приходят в таких коробках. Видите, вот фирменная коробочка. Faberlic вдохновляешь на лучшее. Заказ довольно-таки большой. И мы сейчас посмотрим, что пришло в этом заказе. Так, ну, здесь вот у нас чек заказа чек заказа приходит каждому покупателю каждому консультанту и здесь мы видим что цены склада цена каталога у нас имеется и в конце итоговая цена. итоговая цена по каталогу и по цене покупателя. Я хочу напомнить, что если у вас проходит в каталог 50 баллов личного объема, то скидка будет в следующем каталоге 26%. Если вы делаете просто заказы время от времени и не каждый каталог, у вас будет скидка покупателя 20%. Так, значит Пришли каталоги уже следующего периода номер 16. Сразу же видно, да, что новинки у нас ожидают в следующем каталоге. И вот акция для новых покупателей. Акция такая, что если вы делаете заказ как новый покупатель, как консультант на сумму 1699 рублей, то причем у вас будет еще скидка 20%, потому что скидка с первого же заказа. В следующем каталоге вы получаете в подарок вот такую вот прекрасную воду Пуртужур с минимальным заказом 1000 рублей. Опять же у вас будет скидка 20%. Вот. Это акция каталога номер 16. Следующего каталога. Каталог мы немножко вставим, соберем, потому что у нас очень большой заказ. И нам его нужно вот сюда вот. Я сейчас буду показывать, что нам пришло. Как там нужно будет составлять. Так. Ну, а вот у меня сверху лежат а, вот такие вот а, прекрасные кремы. После, депиляции, после бритья депиляции, депиляции два крема мне пришло. Они были по акции. Мы видим, да, что здесь содержится орхидея масла Муру Муру. Эта серия она переоформлена. Здесь, Видите, даже новые артикулы. Артикул этого крема 2572. Я постоянно беру. У меня берут клиенты, очень классная вещь. Он легко впитывается. Вообще такой невесомый. Есть еще из этой серии спрей. Тоже я его покупала. Просто сейчас у меня в этом заказе его нет. Тоже очень хороший, хорошая, классная вещь. Так, дальше у нас идут колготки. Это заказ моего клиента. То есть клиентки, конечно же. Эластичные шелковистые колготки 40 Ден. Здесь мы видим, что... В колготках содержится, сразу же я смотрю, когда смотрю вот колготки, сколько же содержится эластана. Потому что эластан, как мы знаем, это самое дорогое то, что есть в облегающих вещах. А здесь 18% эластана. Это значит то, что колготочки не будут вытягиваться. Они будут хорошо держать форму, на них будет минимальное количество затяжек. Потому что в колготках других фирм от силы 11-12% Аластана. В колготках Фаберлик – 18%. Обратите на это внимание, пожалуйста. Так, это пакеты. Ну, такие пакетики удобно складывать заказы. Так, дальше смотрим. Вот такие вот коктейли из Культа. Эти коктейли для спортсменов или для тех, кто занимается физическим, физическими нагрузками. Коктейли для мужчин и коктейль для женщин. Именно эти коктейли я еще не пробовала, я их не, как бы, не тестировала и сама не употребляла. Но я покупала коктейли из другой серии с клубникой с бананом, шоколадом, мне очень нравится. Давайте посмотрим, что в этих коктейлях. А значит, по сути дела, это специализированный пищевой продукт питания для спортсменов, как мы уже говорили, который содержит сывороточный протеин. Здесь мы видим, что белков 21 грамм, здесь жиры 2,5 грамма, углеводов 2 грамма, пищевых волокон 1 грамм и... Аминокислота незаменимые и витамины. Вот все витамины мы видим, какие есть витамин В6, В1, В2, фолиевая кислота, биотин, витамин В12, витамин С и витамин Е. И состав концентрации выраточного белка. Какао-порошок. Ну, Я захотела шоколадный, шоколадный вот такой коктейль. Мужской коктейль. Здесь, конечно, уже состав совершенно вернее, соотношение конечно, всех минералов, белков и протеина, другое, потому что это коктейль для мужчин все здесь балансировано мы видим, что здесь добавлены даже некоторые витамины так, тоже отставляем пока в сторонку их у меня в заказе несколько штук было коктейли идем дальше идем дальше давайте сейчас ну, рассмотрим то, что пришло из бытовой химии это концентрированные для мытья посуды два в одном а вот такой вот он я его уже брала он с малины. Это переоформленный уже гель для мытья посуды. Да, здесь даже другой артикул, 395. Ну, хочу попробовать еще этот. Мне он нравится. Такой нежный, очень деликатный был, по крайней мере, в предыдущем геле аромат малины. Хорошо очень отмывает посуду, не раздражает кожу рук. Так, дальше концентрированный бальзам для мытья посуды а, да здесь мы видим что это тоже новинка очень хорошо удаляет жир а, рекомендован для чувствительной кожи рук и подходит также для а, детской посуды то есть мамочки у кого есть детки пожалуйста обратите внимание что вот этот гель артикул 396 масла миндаля можете смело брать и мыть детскую посуду и в принципе детские принадлежности так, универсальный чистящий крем для ванны, для кухни. Вот такой он получается, на самом деле универсальный. Очень эффективно очищает поверхность на кухне, поверхности в ванной комнате. Придает блеск и облегчает последующий уход. Это тоже новинка. Конечно же был чистящий крем, но он был чистящий крем для кухни. А здесь делают для кухни и ванны. Так, Спасибо, Фаберлик, что такой крем. Артикул у него 112.53. Но я думаю, что он будет очень эффективный. Так, Идем дальше. Гель для туалета. Гель для туалета – это тоже новинка. В том плане, что это уже более усиленная формула, потому что гель для туалета был немножко другой. Упаковочка была такая же но была другая этикетка и был другой артикул. этот артикул 3293. Так следующее у нас концентрированное моющее средство я его все время покупаю. оно очень хорошо для полов, для поверхностей. То что касается уборки вообще незаменимая вещь он концентрированный и он мультифункциональный. И натяжные потолки можно мыть, и, ну, собственно говоря, все, кроме стекла, да, можно и мыть. И хорошо, что он не требует смывания, просто немножко разводится в воде небольшое количество. и очень хорошо все отмывает. И он, мне кажется, еще такой прекрасный пылесборник, очень хорошо притягивает пыль и очень хорошо можно убирать. Так, это у нас бытовая химия, но еще пока не все. Стиральный порошок концентрирован универсально для белья А производство Германии. Как мы знаем, в Германии запрещены фосфаты. И фосфаты это те вредные частицы, которые остаются на белье. Они не выполаскиваются из тканей. В этом порошке Фаберлик этих фосфатов нет. У него отсутствует аромат я специально заказываю без отдушек хотя есть разные там горная свежесть альпийские луга и так далее я просто люблю вот универсальный ну я сразу хочу сказать что он требует конечно кондиционера Ну, наверное, как и любой концентрированный порошок вот если вы будете покупать гели для стирки то конечно после геля не обязательно пользоваться кондиционером а вот стиральный порошок да он требует кондиционера для белья. Очень хороший, хорошо, концентрированный. Он со скидкой был. Я вот его купила, обошелся, у меня 221 рубль. Ну, это можно сказать даром. Так, вот такое мыло. Жидкое мыло. Банановый мус. Он уже появился в прошлом каталоге еще, но я его не покупала. Как-то все время забывала. А, его просто не было в наличии. Да, я не забывала, его не было в наличии, я не могла его заказать. И вот я заказала сразу же несколько штук, Это, как бы сказать запаска, да, такая запасной блок для мыла. Я заказала несколько штук банановый мусс и одну штуку малиновый мильфей. Вот такой. Попробуем. Ну, я покупала мыло раньше было малиновые мильфий мне очень нравилось это мыло я думаю что это будет ну, в принципе то же самое да? только в большой упаковке что очень удобно так потом вот такой я уже достала уже держу в руке а, парфюмированный гель для душа поружур мы с вами говорили про подарок за первый шаг а, для новичков в следующем каталоге там будет туалетная вода портужур а это вот такой вот а, Парфюмированный гель для душа. Он очень-очень свежий. Он очень-очень сильный. И прямо когда выходишь из ванны, прямо вот ну, такой аромат ощущается. Мне он очень нравится. Вот такой вот он. Я его беру для себя. Прямо открою вам. Вот так вот показать, чтобы... Вот такой вот он... Видно? Гелеобразный такой. Ну, аромат, к сожалению, через камеру не передашь но он классный я думаю что его конечно же стоит попробовать классная вещь я заказываю несколько штук чтобы он у меня был и у меня и на подарки вот такой гелик вот. тоже ставим его сюда так дальше дальше да вот это вот очень классный осветлитель осветлитель для волос но обычно им конечно осветляют корни, я сама им пользуюсь вот, беру его по несколько штук, сразу же почему? потому что мне хватает на корни одной коробочки не хватает, хватает полторы коробочки я сейчас объясню почему, потому что уходит вот такое количество так, это перчатки так, это восстанавливающий крем -код. и вот осветляющая пудра. Вот два пакетика пудры, да, у нас вот так вот. Два пакетика пудры. То есть уходит для, ну, для того, чтобы осветлить корни, три пакетика пудры. Ну, естественно, у вот нас еще такой вот оксиген здесь. Вот. и полтора вот таких вот один целиком из одной коробочки и половина из другой то есть полторы коробочки и полторы упаковки уходит на супруге вот корней конечно поэтому нужно брать минимум вот я купила четыре, потому что это всем мне нужно для сравнения хочу сказать я брала немецкую пудру в специализированных магазинах но я хочу сказать что они отличаются совершенно вообще то есть ни цветом, ни воздействием, что здесь тоже осветляется этим порошком на несколько тонов. И та пудра, она практически такого же цвета, такого сереневато-светлого, да, как этот порошок. Но это, по сути дела, и есть пудра. Поэтому попробуйте. Тем, кто осветляет корни, то есть осветлять корни нужно и тонирование, да, потом. А тем, кто осветляет корни, я думаю, что понравится. Ну, почему-то мне кажется, что это достойная такая вещь. Я сама ее пользуюсь, очень классно. Вот, у меня еще один гель. Так, дальше. Вот мужская серия. Мужская серия, это у меня по заказу. А, здесь мы видим Викинг. Викинг это парфюмерная вода для мужчин. Вообще, на самом деле, это он из парного аромата. Есть и Валькирия для женщин и для женщин и девушек и викинг. Вот викинг это мужская вода. Значит, нем объем 100 мл. Такой, я бы сказала, это горная свежесть, по моему ощущению. Естественно, она никогда не приедается. И очень, ну, всегда как бы пользуется спросом. У меня его часто заказывают. И вот такая вода тоже мужская туалетная вода эндовентюрас ветер странствий, ветер приключений переводится она. Вот. у него конечно объем уже поменьше 50 миллилитров, но тем не менее он тоже очень хорош такой Классический мужской аромат. И многим он нравится, его заказывают. так Дальше, бальзам после бритья из серии Ланцелот мужской. И такой джентльменский набор из серии 8 элемент. Это гель для бритья, бальзам после бритья. Дальше смотрим. Ланцелот это гель для душа. Бальзам после бритья ланцелот. Два бальзамчика после бритья. Ну, это, собственно говоря, вся мужская серия. Так, дальше идем. У нас влажные салфетки для кожаных изделий и замши хочу сказать это мега-мега крутая вещь а чем она мега крутая во первых они ну на самом деле вот я собственно говоря беру для обуви то есть если у вас замшевые сапоги ботинки туфли ну просто если вы протрете вот этими салфетками там буквально одной салфетки хватает на один раз вот а обувь будет как новая реально но про кожу я уже не говорю то есть очень классные салфетки так, и еще у меня по заказу вот такой универсальный крем ЛАВ. Вот с такой овечкой для а, рук, лица и тела. Универсальный крем для рук лица и тела. Момент любви к, к своей коже. Вот, и здесь содержится ланолин, уникальный комплекс, который, а, который, собственно говоря, а, для того, чтобы его получить, ну, это про... он находится на шерсти овец. Ланолин, как мы знаем. Уникальный природный воск. Ланолин. Сейчас преддверие зимы. Это очень актуальная тема. Так, И последний из этого заказа. Это вот такой вот кислородный пятноводитель. Он чем хорош... Он просто волшебный, я не побоюсь этого слова, потому что он очень круто удаляет пятна с одежды. Причем он сделан спреем, и для того, чтобы удалить там пятна, не нужно сыпать там порошок, да, либо что-то там еще делать, какие-то такие ухищрения, а просто взять и набрызгать его, немножко помочить эту, это место, где есть пятнышко, и набрызгать спреем. Иногда нужно будет два раза, если пятно сильное такое уевшееся, и пятно просто отходит. Вот и все. Его, конечно, нужно обязательно иметь, потому что ну, это мега-крутая вещь. Ну и так, друзья, я вам рассказала про мой заказ. Вот. вот так вот я все выложила из коробки. Вот он весь заказ. Заказ на 50 баллов. Для чего нужно 50 баллов? Для того, чтобы, я еще раз говорю, да, чтобы у вас была скидка в следующем каталоге 26%. А также для тех, у кого есть структура, я приглашаю свою структуру, лидеров, покупателей, людей, кто хочет работать онлайн, и зарабатывать онлайн, получать выплаты от компании за товарооборот своей структуры. Потому что, когда у вас 50 баллов и более, вы получаете уже за товарооборот своей структуры по маркетинг-плану. Выплаты все прозрачные. приходит на банковскую карту. Вам выплаты каждый каталог. Каталоги трехнедельные или двухнедельные. Значит, закончился трехнедельный каталог. Через 3-4 дня вы получаете выплату на свою банковскую карту. То есть ту, которую вы указали при оформлении своего контракта с компанией. Сейчас не обязательно иметь... Индивидуальное предпринимательство, можно открыть просто счет и платить налог всего-навсего 4%. Поэтому это очень выгодно. А всю доставку, производство новинок, логистику, конечно, вот это все, вот эту всю головную боль, которую многие предприниматели сейчас имеют, да, которые в малом бизнесе компания берет на себя. Ваше тело только... Регистрировать новых покупателей, я все научу, как это делать. И пользоваться продукцией. Ну, я, я бы ей пользовалась, вот честно вам говорю, я ей пользовалась еще пока не, не была зарегистрирована в Фаберек, покупала по каталогу. Она очень достойная, и она вам очень здорово, конечно, сбережет семейный бюджет. Потому что вы, как минимум, будете покупать с 20% скидкой, и еще идут подарки всевозможные. То есть есть раз, различные. Акции э, мега крутые. И я вас приглашаю в свою структуру. По ссылкам переходите вниз под этим видео. И, пожалуйста, э, будем общаться, будем дружить, будем вместе строить бизнес. Всем пока, всем хорошего дня.